К сожалению, денег на все не хватит. За все конкурсы, кстати, у нас идет видеоотчет, который публикуется как на YouTube-канале, так и в ВК-группе. Для участия достаточно сделать три простых вещи. Первое – это вступить в нашу группу ВКонтакте. Второе – это подписаться на наш YouTube-канал. И последнее – сделать репост оригинальной записи. Почему оригинальный? Потому что если вы сделаете репост в чужой группе, либо в чужом сообщении, это не будет учиться программой при подсчете итогов. Поэтому только оригинальную запись. Всем удачи, всем пока.